Добрый вечер и добро пожаловать в Такер Карлсон. Счастливого вторника. Еще один день слухов и скудных источников новостей. Что нового? Речь идет о том, когда и где Дональд Трамп будет арестован, у него снимут отпечатки пальцев и сфотографируют на фоне стены шлакоблоков для его фотографии. Насколько это соответствует действительности? Еще раз повторяю, мы не можем сказать. Вот что нам известно. Финансируемый Соросом прокурор в Нью-Йорке, человек, который баллотировался, пообещав предъявить обвинение Трампу, похоже, прилагает все усилия, чтобы предъявить обвинение Трампу. Ему предъявлено обвинение в преступлении, которое никто даже не считает преступлением, в том числе федеральное агентство, которое уже расследовало это и объявило преступлением. Итак, завтра на Манхэттене, безусловно, соберется подавляющее большинство либеральных присяжных, и если не произойдет чего-то неожиданного. Демократы предпримут беспрецедентный шаг, используя коррумпированную систему правосудия, чтобы устранить лидера республиканского президентского поля в президентской гонке. И если это произойдет, Америка уже никогда не будет прежней. Вы должны надеяться, что ради блага страны Белый дом Байдена, который будет баллотироваться против Трампа, поставит страну выше партийности и прекратит это. Этот Мирик Гарланд из Министерства Юстиции выступит с очень публичным заявлением, в котором заявит, что это неправильно, что так оно и есть и поэтому сохранит для наших внуков нашу систему правосудия. По состоянию на сегодняшний вечер, похоже, этого не произойдет. На самом деле, по состоянию на сегодняшний вечер целью этого является не только Трамп, но и избиратели Трампа. Администрация Байдена находится в процессе подготовки очередного захвата правоохранительными органами более тысячи ненасильственных протестующих 6 января. Это не те люди, которые били окна или дрались с полицейскими. Это патриотически настроенные американцы, которые задавали вопросы, которые осмелились подвергнуть сомнению официальную версию выборов 2020 года. Они вместе с остальными из нас на наблюдали, как ковид использовался в качестве предлога для устранения давних барьеров на пути мошенничества на выборах. Они видели, как сторонник демократической партии Марк Цукерберг потратил почти полмиллиарда долларов, чтобы повлиять на механизм голосования. В том числе в критических колеблющихся штатах. Тем не менее, когда они смотрели новости в ночь на 3 ноября, казалось, что Трамп побеждает на переизбрании. А потом они проснулись, и самодовольные телеведущие рассказывают им, что на самом деле дряхлый человек, отказавшийся участвовать в предвыборной кампании, одержал самую крупную победу в американской истории. Он, получил на 15 миллионов голосов больше, чем Барак Обама. Они отнеслись к нему скептически. Они на это не купились. Поэтому они отправились в Вашингтон протестовать. Они считали, что это их право, и в результате 6 января. Это было более двух лет назад. Как выглядели эти люди? Одним из них был Джейкоб Ченсли. Мы показали вам видеозапись с ним несколько недель назад. Они сказали вам, что он террорист. Вот что он на самом деле делал в Капитолии. Вот видеозапись, на которой Ченсли запечатлен в зале заседания Сената. Сотрудники полиции Капитолия водят его по нескольким входам и даже пытаются открыть для него запертые двери. Мы насчитали по меньшей мере 9 полицейских, которые находились на расстоянии вытянутой руки от безоружного Джейкоба Ченсли. Ни один из них даже не попытался его притормозить. Ченсли понимал, что полиция Капитолия его союзники. На видео видно, как он благодарит за них в молитве в зале Сената. Смотрите. Спасибо вам, отец, за то, что вы проявили вдохновение, необходимое этим полицейским, чтобы впустить нас в это здание. Так вот, что на самом деле сделал Джейкоб Ченсли. 6 января там были люди, которые совершили насилие. Они были арестованы. Джейкоб Ченсли не совершал насилия. Кстати, он был арестован. Он проведет 4 года в тюрьме. За это уже арестовали тысячу человек. И большинство из них поступили так же, как Джейкоб Ченсли. Они прошли через то, что мы привыкли называть народным домом, и некоторые из них все еще находятся в тюрьме сегодня вечером. Таким образом, вы предположили, что эта безобразная история закончилась, по крайней мере, с точки зрения правоохранительных органов. Но нет, это еще не конец. Все только начинается. Администрация Байдена выявила еще тысячу избирателей Трампа за то, что они не совершали преступлений, которые, по их утверждению, имели место 6 января. В основном прогуливаясь пешком, как это сделал Джейкоб Ченсли. В последние месяцы, согласно статье в Вашингтон-Пост, прокурор США Мэтью Грейвс, добровольный помощник администрации Байдена, написал должностным лицам суда. Цитирую, предупреждая их о том, что с 6 января могут быть предъявлены обвинения еще от 700 до 1200 человек. Сколько это? Это будет самое масштабное расследование в истории Министерства юстиции на порядок масштабнее. Эта преступная сеть настолько обширна, что прокуроры предупреждают, что тюрьмы и тюрьмы округа Колумбия будут переполнены заключенными, заключенными, которых вы можете на данный момент описать только как политических заключенных. Газета Вашингтон пост сообщает, что, цитирую, в последние месяцы правоохранительные и судебные органы вели дискуссии о том, как справиться с этим огромным объемом дел. От 6 января, не перегружая здание суда, где проходят слушания и судебные разбирательства. Это порочно и злобно. Имейте в виду, что всего две недели назад мы получили тысячи часов видеозаписей из камер наблюдения от 6 января. Видеозаписей, которые правительство и комитет скрывали от общественности, а в некоторых случаях и от этих обвиняемых и судебного преследования. Они сделали это по соображениям безопасности. Эти основания были эффективными. Мы это докажем. Видеозапись, которую мы увидели, доказала, что правительство лгало о том, что произошло внутри здания 6 января. И как мы только что показали вам, они солгали Джейкоби Чансли, так называемом шамане канона. Он был не единственным таким человеком. Но на записи, которую мы показывали вам всего две недели назад и две недели назад, видно, как Чансли прогуливается по внутренней части Капитолия в сопровождении полицейского эскорта. Полиция ведет его в зал заседаний Сената. Так вот, вам не разрешили посмотреть эти кадры, потому что они рисуют совершенно иную картину, чем тот миф, которым вас насильно пичкали по телевидению в течение двух лет. Как выяснилось, адвокаты Ченсли этого не видели. Судья, приговоривший Ченсли к пожизненному заключению, не смог этого увидеть. Так что все, что кто-либо знал, это то, что Ченсли совершил какой-то террористический акт. Они не знали правды. Однако теперь, когда мы это знаем, просто ошеломляет тот факт, что они пытаются арестовать еще до 1200 человек. Чтобы вы не думали о Джейкобе Ченсли или Дональде Трампе, если бы вы заботились о гражданских свободах, вы были бы возмущены этим. Это самое серьезное нарушение Конституции, какое только может быть. В этой стране обвинение вынуждено по конституционным и моральным соображениям передать оправдательные доказательства защите. Этого не произошло. «Это неправильно. Этот человек гниет в тюрьме. Его жизнь оборвалась из-за преступления, которого он не совершал и от которого ему не позволили справедливо защититься. Но либералам было все равно. Похоже, они больше не проявляют никакого интереса к правосудию или гражданским правам». Только сегодня утреннее Шоумсон продолжало лгать о Джейкобе Ченсли, говоря своим зрителям, что он террорист, который не заслуживает прав. «Смотрите». Итак, фактически, как будто вам нужно напомнить, то, что она только что услышала, является ложью, и это доказуемо. Джейкоб Ченсли не вылезал через разбитое окно. Он вошел в открытую дверь. И опять же он вошел в Сенат потому, что дверь удерживал полицейский в форме с пистолетом. Эти кадры доступны всем желающим, в том числе ведущим телеканалам СНПК. Они это знают, но все равно лгут. Им наплевать на то, что произошло на самом деле, и что еще более важно, им наплевать на гражданские права человека, чья жизнь была разрушена. То, что вы только что видели, является показателем тотальной моральной коррумпированности наших средств массовой информации и институтов, которым они служат в Вашингтоне, и его последствий для вас. Если они одобрят несправедливое уничтожение одного человека, то у них нет границ. Они пойдут на все. И теперь, когда надвигаются эти аресты, они показывают вам, что они будут делать. Так что если вы поддержите не того кандидата в президенты, вас арестуют, и вы не увидите оправдательных доказательств на суде. По-видимому, таковы правила. Но если вы проголосуете правильно, вам заплатят. Демократы собирают деньги для внесения за вас залога, когда вы совершаете насильственные преступления. Они даже заставят налогоплательщиков выдать вам деньги постфактум. Трудно поверить, что это происходит, но это так. Город Филадельфия только что согласился выплатить почти 10 миллионов долларов сотням людей, которые утверждают, что они, цитирую, пострадали в результате реакции полиции на беспорядки в Белм в 2020 году. Так вот, ни одно из горевших предприятий в Филадельфии, конечно, же не получила денег. У них нет никаких прав. Они занимаются малым бизнесом. Они могут проголосовать не так, как нужно. Секретарь Министерства внутренних дел Обамы доволен этим. Фактически, он говорит, что любой, кто каким-либо образом поддерживал протестующих 6 января, даже если они никогда ногой не ступали в здание Капитолия, должен быть арестован и обвинен в мятеже. Смотрите. 6 января было самоопределение восстания. На мой взгляд, это соответствует действительности. Я думаю, мы действительно должны называть это так, как оно есть. Я думаю, что это отвечает национальным интересам. Это ни в коем случае не было восстанием. Оно не было невооруженным, ни не ни организованным. Это был политический протест, который временами переходил в насилие и, к сожалению, перерастал в беспорядки. Но это не было восстанием. Это ложь, и они знают, что это ложь. Это люди, которые считают, что выборы были украдены. У них определенно были основания так думать. Но вместо того, чтобы убедить их, что деньги не были украдены, вместо того, чтобы успокоить их страхи, рассказав им, что именно 400 миллионов долларов Марка Цукерберга повлияли на нашу избирательную систему, вместо того, чтобы объяснить, что несмотря на то, что мы изменили способ голосования, никак. Такого мошенничества при голосовании не произошло. Вместо того, чтобы объяснить, почему в некоторых местах голосование, похоже, прекратилось, не так ли? Не так ли? Почему бы вам нам об этом не рассказать? Вместо того, чтобы делать что-либо из этого, как вы поступили бы при демократии, они велели им заткнуться. Все говорили им, чтобы они заткнулись. Каждый новостной канал в Америке велел им заткнуться. А некоторые не хотели этого делать. Итак, они отправились в Вашингтон на 6 января. Итак, мы слышим, что эти люди уже поняли, что мы можем использовать полицейскую силу, чтобы сокрушить другую сторону. И фантазируют о том, чтобы посадить под замок любого, кто протестует против против неминуемого ареста Дональда Трампа в Нью-Йорке. У вас почти складывается впечатление, что они хотят, чтобы эти протестующие совершили преступление, чтобы они могли пойти к Райкерсу. Наблюдайте, как группам МСНК получает то, что кажется психосексуальным удовольствием, от возможности еще одного 6 января в Нью-Йорке. Посмотрите на это. У нас есть нечто, называемое видео. И это все еще показывает, что это был бунт, это была попытка восстания, и они продолжают сидеть в тюрьме. Так что для тех, кто думает, что они сегодня облажаются с полицией Нью-Йорка, оставайтесь на другой стороне моста. Ничего хорошего из этого не выйдет. Даже если они приедут в Нью-Йорк и нарушат закон, их отправят в тюрьму. Все довольно просто. Нарушите закон, попадете в тюрьму. В мире постправды не существует, когда речь заходит о судебной системе, не так ли? В случае предварительного заключения под стражу не существует никакого посправды. Нет, конечно, это так. И, кстати, это билет в один конец, как кто-то сказал в «Райкерс». Хорошего дня. По длинному мосту на остров Райкерс. Да, там определенно есть полиция Нью-Йорка, колючий пост 911 и настоящая демонстрация силы. Некоторым из нас никогда не надоест слышать, как Джо Скарбора требует, чтобы мы сажали под замок людей, нарушающих закон. Чем вы грязнее, тем, конечно, лицемернее. Но что так интересно, так это то, что вы никогда не увидите, как эти же самые люди фантазируют о том, чтобы запереть, скажем, убийц или насильников, вооруженных грабителей или людей, которые толкают пожилых женщин перед вагонами метро, которые делают Нью-Йорк непригодным для жизни. Это город, в котором уровень убийств подскочил более чем на 50% с 2019 по 2021 год из-за проводимой ими политики. Им на это наплевать. Они не сердятся на убийц, из-за которых количество перестрелок увеличилось более чем на 100% за тот же период. Они не злятся на то, что Элвин Брэк, их новый любимый прокурор, Прекратил 70% уголовных дел, реальных уголовных дел с момента вступления в должность. Чтобы эти же преступники могли продолжать терроризировать бедных людей в районах, где не живут ведущие МСНГ. Попробуйте это сделать в Нантакете и посмотрите, сработает ли это. Не думаю, что они с этим смирятся. Значит, они не хотят, чтобы эти преступники сидели за решеткой. Они хотят, чтобы протестующие, проголосовавшие не так оказались за решеткой. Само собой разумеется, что это противоречит тому, чего вы должны хотеть в нормальном обществе. В нормальном обществе вы позволяете выбором определять, кто об обладает политической властью. Вы не должны фантазировать о том, что ваши политические оппоненты попадут в тюрьму. Вы не хотите реальной демонстрации силы для сдерживания протестов, защищенных Конституцией, потому что эти протесты являются признаком свободного общества. Вы можете гордиться этим. Люди могут протестовать. Им не обязательно прибегать к насилию. Они могут говорить то, что думают. Но за последние два года при администрации Байдена ситуация изменилась. Вот федеральный прокурор Майкл Шерман на 60-минутной записи 2021 года, которую мы никогда не забудем, говорит об американских гражданах хвастается тем, что министерство юстиции использует, цитирую, шок и благоговение, чтобы собрать как можно больше сторонников Трампа, чтобы удержать их от протеста против инаугурации Джо Байдена. На что они имеют конституционное право? Нужно сделать. Посмотрите на это. После 6 числа у нас была инаугурация 20 числа. Поэтому я хотел убедиться, и наш офис хотел убедиться в том, что у нас будет шок и благоговейный трепет, что мы сможем привлечь к ответственности как можно больше людей до 20 числа. И это сработало, потому что мы видели по сообщениям СМИ, что люди боялись возвращаться в Вашингтон, потому что они думали, если мы поедем туда, нам предъявят обвинение. Мы хотели устранить тех людей, которые, по сути, показывали публике свой нос за то, что они сделали. Вы испытываете шок и благоговейный трепет? Устраните этих людей. Разве не так вы относитесь к ИГИЛ? Вы говорите об американцах, приятель. Этот человек в свободной стране не имел бы никакой власти над своими согражданами. А вместо этого он развязывает новую войну с террором против людей, которые голосуют не так, как он. Это нечто большее, чем Дональд Трамп, и это продолжается уже долгое время, а сейчас ситуация обостряется. Так где же республиканцы, интересно знать? Люди, за которых вы голосуете, которые должны защищать вас от этого, но страну от превращения во что-то неузнаваемое. Кстати, а где Митч Макконнел? Он ведущий республиканец в Сенате. А где Том Тиллис, либеральный республиканец из Северной Каролины? А где Джон Корнин из Техаса? А где все остальные сенаторы-республиканцы, которые сказали «заткнитесь, вам не следует смотреть видеозапись от 6 января»? Согласны ли эти люди с тем, чтобы арестовать еще больше ненасильственных протестующих 6 января своих избирателей? Мы спросили их об этом. Мы не получили ответа. Вы, несомненно, очень доверяете газете «Вашингтон пост». «Мы относимся к большей части того, что там читаем с недоверием». Итак, прокурор США в Вашингтоне объявляет в федеральном суде, что он собирается посадить в тюрьму еще тысячу, может быть, тысячу избирателей Трампа. И реакция таких людей, как Линдси Грэм и остальные эти люди в Сенате Соединенных Штатов, республиканцы, за которых вы голосовали, не беспокойтесь о это. Они говорят то же самое, что окружной прокурор Манхэттена угрожает надеть наручники на Дональда Трампа, ведущего кандидата в президенты от республиканской партии. Это позор. Они отказываются защищать Конституцию или своих собственных избирателей. И мы действительно надеемся, что с помощью избирательной системы они скоро будут наказаны. Стив Бейкер – один из тех людей, которые опасаются, что вскоре он может стать мишенью этой неконституционной чистки в китайском стиле со стороны Министерства юстиции. Он независимый журналист-расследователь. Он присоединяется к нам сегодня вечером. Стив, большое вам спасибо, что пришли. Подведите итог, если хотите, почему вы беспокоитесь о том, что вас втянут в эту чистку. Спасибо, что пригласили меня, Такер. Мой репортаж от 6 января начался 6 января. Я был одним из тех независимых журналистов, которые были там в тот день, чтобы осветить эту историю. И, конечно же, история развивалась так, как никто из нас не ожидал. Я появился со своей камерой, штативом и микрофоном «Человек на улице», намереваясь опросить людей об их мыслях по поводу того, что случилось с выступлениями там, в Эллипсе. Конечно же, история развивалась в Капитолии, и я был там. Я сам снял многочасовое видео и снял его на видео. А затем я также зашел внутрь здания Капитолия, Потому что именно там разворачивалась эта история. Я не совершал никакого насилия. Я не произносил никаких заклинаний. Я не знал о проведении парада или каком-либо материальном ущербе. Но только потому, что мое видео и мои последующие истории были использованы новыми сервисами по всему миру. Мои видео были показаны в документальном фильме канала HBO, документальном фильме «Нью-Йорк Таймс» и других. И поэтому в результате этого я в конечном итоге, я полагаю, стал мишенью не потому, что я был там в качестве журналиста, а потому, что моя история не соответствовала утвержденному повествованию. На самом деле, моя первая попытка использовать Министерство юстиции против меня состояла в том, что примерно 8 месяцев спустя со мной связалась ФБР. А затем, примерно в день благодарения 2021 года, мне сказали, что в течение недели мне будет предъявлено обвинение. Именно это они и сказали моему адвокату. Но с тех пор этого так и не произошло. 15 месяцев спустя я все еще жду, гадая, не появятся ли эти красные точки в окне моей спальни в 6 часов утра. Это жизнь в подвешенном состоянии, разрушающая жизнь, шокирующая. Я приношу извинения от имени страны. Очень быстро, мистер Бейкер... В тот день в Капитолии было много журналистов, либеральных журналистов. Я думаю, что дочь Нэнси Пелоси, Александра. Прошу прощения, если я ошибаюсь. Я думаю, что она тоже была там и снимала документальный фильм. Но, конечно же, журналисты всех крупных газет были там. Знаете ли вы, что кто-нибудь из них подвергался преследованиям со стороны ФБР Байдена? На самом деле я знаком с сотнями журналистов, как профессиональных журналистов из числа МСМ, так и довольно большого числа независимых журналистов. Насколько мне известно, ни один из наиболее левых независимых журналистов не подвергался судебному преследованию, в то время как было немало независимых журналистов более правого толка, которым действительно были предъявлены обвинения и осуждены за преступления, даже заключены в тюрьму. Может быть, Джон Корнин мог бы заняться этим завтра. Мы были заняты разговором. Это было бы здорово. Это было бы здорово. Если бы они могли помочь. Он из Техаса, как и многие подсудимые. Стив Бейкер, я ценю это. Вы выступаете сегодня вечером в суде. Счастливого пути. Спасибо вам, Такер. Я ценю это. Так что весь смысл этого упражнения, конечно же, не в том, чтобы каким-то образом остановить будущее восстание. Оно заключается в том, чтобы помешать любому, кто выступает против Байдена, когда-либо организоваться. Например, недавно ФБР назвало Организацию по ликвидации последствий стихийных бедствий, возглавляемую ветеранами, внутренней террористической группировкой. Так утверждает осведомитель ФБР. Организация по ликвидации последствий стихийных бедствий называется «Американская чрезвычайная ситуация». Ее основал Майк Гловер. Он ведущий подкаста «Майк Форс», бывший «Зеленый берет» и подрядчик ЦРУ. Он присоединяется к нам сегодня вечером. Майк Гловер, я благодарен вам за то, что вы пришли. Спасибо, что пригласили меня. Итак, вы верите в то, что стали мишенью Министерства юстиции? Совершенно верно. Американские чрезвычайные ситуации начались с концепции после того, как мэр Сеттла приказал сотрудникам правоохранительных органов не выполнять свою работу. Таким образом, это разновидность американских граждан, которые зависят и полагаются друг на друга в отсутствии людей, в том числе политиков и правоохранительных органов, которые следуют за политиками и не выполняют свою работу. Итак, вы потратили свои деньги. Большую часть своей жизни, работая с оружием в руках на правительство США от имени страны, каково это быть мишенью для того же самого правительства? Это ужасно. Послушайте, я первый предприниматель. Это то, чем я хотел бы заняться после долгой службы. И это просто отстойно, быть мишенью для целой страны. Мишенью стала моя мама. Аккаунт моей мамы в Facebook был удален из-за того, что ФБР связалась с социальными сетями и уничтожила все аккаунты в социальных сетях. Моя мама приехала сюда и скорее после встречи с моим отцом военным в армии, и мы разбираемся с этим. Она справляется с этим сама. И этим занимается ее небольшой салон красоты в Фиэтвилле, штат Северная Каролина. В это невозможно поверить. И тот факт, что люди, в чьи обязанности входят защищать вас и Конституцию, игнорируют это, действительно раздражает меня. Есть ли что-нибудь, чего мы не знаем? Вас обвиняют в реальном преступлении, о котором вы нам не рассказали? Нет. Таким образом, получилось так, что меня причислили к воинствующей насильственной экстремистской организации. «Слава Богу, такие организации, как Project Veritas, существуют». Они слили эту информацию, и осведомитель ФБР вышел и сказал, «Это действительно так». И не только это, но и то, что ФБР просмотрело записи Майка Гловера. «Я бывший сотрудник спецназа в отставке, сержант-майор. У меня, знаете ли, безупречная карьера». Я не сделал ничего плохого, никогда не нарушал никаких законов. И они изучили мою карьеру, изучили мой d 214 изучили мои медицинские записи. И, к счастью, кто-то в ФБР, скорее всего, сотрудник Барпарень по спасению заложников, с которым я работаю за границей, сделал репортаж и сказал, «Эй, этот парень продвигается все выше и выше. Я не знаю, почему вы так пристально смотрите на этого парня, но прекратите воздержитесь от этого». Именно так было сформулировано сообщение о трафике на форуме ФБР. Так что это не так. Я думал, что это просто слухи, Потому что меня подавляли и удаляли, удаляли со всех платформ социальных сетей, но это было не так. На самом деле это было правдой. Так узнаете ли вы эту тактику из войны с террором, в которой вы участвовали? Да. Например, если мы говорим о подрывной деятельности, саботаже, если мы имеем дело с правительственными структурами, преследующими своих граждан, то это первый шаг к оперативной подготовке окружающей среды. Мы называем это формированием окружающей среды. И мне не нравится это видеть. Как человек, прослуживший очень долго и желающий жить в мире, многие из моих товарищей по команде, Тим Кеннеди, Чатр Бишоу, Джек Карр. Мы все предприниматели, которые просто хотят оставить свободную жизнь и остаться в покое. И у всех этих парней есть свои собственные маленькие нюансы и истории о том, чего они добиваются, особенно в социальных сетях. И, как правило, корни и основы этого уходят в правительство США. Это шокирует. Это просто шокирует. Спасибо вам за то, что объяснили это. Да. Я надеюсь, вы расскажете нам, что происходит. Спасибо вам. Спасибо вам. Бывшему президенту Дональду Трампу может быть предъявлено обвинение в любой день, как мы уже говорили вам наверху. По имеющимся сведениям, это неизбежно. Что это будет означать для выборов 2024 года, на которых он лидирует на стороне республиканцев? И что это будет означать для будущего Соединенных Штатов? Виктор Дэвис Хэнсон присоединяется к нам в этом вопросе. Правосудие. Поэтому сегодня повсюду появляются сообщения о том, что Дональду Трампу предъявит обвинение уже завтра. И судя по всему, полиция Нью-Йорка готовится к протестам и так далее, возводя баррикады. На канале МСНПК они злорадствуют, они взволнованы, они считают Трампа преступником, им все равно, в чем заключается преступление. Но остальные из нас, кто может более хладнокровно оценить Америку и то, каким могло бы быть наше будущее, если бы это произошло, задаются вопросом о последствиях этого. Мы недостаточно умны, чтобы предвидеть их все. И именно поэтому мы рады, что сегодня вечером к нам присоединится гораздо более умный человек Виктор Дэвис Хэнсон, старший научный сотрудник Института Гувера, который сейчас присоединяется к нам. Профессор, спасибо, что пришли. Если кандидату в президенты от Республиканской партии завтра или в ближайшее время предъявит обвинение в совершении преступления, не связанного с преступлением, что это будет означать для нашей страны? Ну, есть две вещи, которые необходимы Республике для выживания, и, во-первых, у вас должна быть судебная система, которая не вооружена оружием, и вы не можете криминализировать политику. Мы делаем и то, и другое. И что самое парадоксальное, то, что мы увидим завтра, это то, что сделал Дейв Фригур. К сожалению, это происходит постоянно. Я помню, как Билл Клинтон давал показания Моники Левински, и Вернон Джордан пытался оказать на нее давление, чтобы она согласилась на работу за 80 с чем-то долларов для Ревлона. Чтобы она либо не давала показаний против него, либо, если бы она это сделала, дала бы благоприятные показания. И Дональду Трампу был объявлен импичмент Такер в первый раз по обвинению в том, что он использовал внешнюю политику в качестве механизма для преследования, чтобы помочь ему на предстоящих выборах. Но Барак Обама и Южная Корея только что сказали в микрофон по горячей линии, что он сказал российскому президенту. Что он готов демонтировать противоракетную оборону, которая была очень кстати прямо сейчас во время войны на Украине. Если Владимир Путин предоставит ему пространство, пока он будет баллотироваться на переизбрание. И это было примерно то же самое услуга за услугу, что и вы могли получить. Именно так мы и смотрим на всех. И прямо сейчас у нас есть президент, который, вероятно, мог бы встретиться лицом к лицу с Дональдом Трампом. И у нас очень асимметричная отношение к тому как был проведен рейд в марлага по сравнению с рейдом байдена и это по-прежнему означает что американский народ наблюдает за этим и говорит эти люди даже не пытаются это скрыть они такие асимметричные они неравномерно применяют закон чего они боятся и я думаю что они боятся того что люди большинство людей не будут голосовать за них к тому же у них есть институциональная поддержка. Они владеют голливудскими развлекательными заведениями, корпоративным залом заседаний, академическими кругами скап 12 Но даже обладая всей этой властью, институциональной властью, они по-прежнему параноидально относятся к тому, что чувствуют люди и что они могли бы сделать. Поэтому у них есть эта вооруженная система уголовного правосудия и эта криминализация политики. И я не знаю, как долго это может продолжаться, и у вас все еще может быть республика, потому что цинизм достигает масштабов пандемии. Да. Цинизм, я думаю, это очень красиво сказано. Вы слышите, как люди, которые вроде как верили в систему, как бы отвергают ее как фальшивку, а это не так. Это совсем нехорошо. Виктор Дэвис Хэнсон, я ценю вашу точку зрения на этот вопрос. Большое вам спасибо. Спасибо вам. Так что многие новости сейчас довольно неприятные, и мы сожалеем, что сообщаем вам об этом. Но мы хотим отступить всего на мгновение в середине шоу и признать, что в мире происходит много хорошего, несмотря на трагедии, которые в конце концов случаются со всеми. Скотт Гамильтон – прекрасный пример человека, который одержал победу над плохим, чтобы обрести радость. Он, конечно же, обладатель золотой олимпийской медали по фигурному катанию. Он выиграл золото на Олимпийских играх 1984 года. И он рассказал нам о том, как печальные события в его жизни – потеря матери из-за рака. То, что он сам заболел, на самом деле, оказались одними из самых великих, самых проясняющих вещей в его жизни. Сегодня мы поговорили с ним по поводу совершенно нового эпизода сериала «Такер Карлсон». Вот его часть. Мне исполнилось 18 лет, меня спонсировали, и у меня была своя собственная первая квартира. Они занимаются математикой. Как все прошло? Скорее всего, дело не в этом. Нет, я пошел, это было ужасно. Это было плохо. Я даже не знаю, как я попал на национальные соревнования в том году. Я был рассеян. Я не был должным образом подготовлен. Конечно. У меня не было той структуры, которая была у меня годом ранее. Это было просто. Так оно и было. Так оно и было. И это был бы последний раз, когда моя мама видела бы меня катающимся на коньках на соревнованиях. О боже. Так что она проиграла свою битву. Так оно и было. Она была тем человеком в моей жизни, которого я люблю больше всего на свете. И как же я буду это делать без нее? Мне нужно было придумать, что делать. Поэтому я просто пошел прогуляться по своему заднему двору. Во время этой прогулки я понял, что мне не нужно ничего делать без нее. Я мог бы взять ее с собой. И поэтому я каждый день брал ее с собой на лед. И я собирался сказать о том времени, когда я вырасту и стану тем человеком, о котором она мечтала. И она всегда говорила, что когда я, наконец, дам экзамен по фигуре, мы когда-нибудь поедем на Олимпийские игры. А я спрашивал, исходя из чего? Это было что-то вроде того, что я парень, занявший последнее место. Я не претендую на первое место. Доказательств было не так уж много. Не было никаких доказательств поддержки вообще, не так ли? Поэтому я брал ее с собой на лед на каждую тренировку. И каждый день я говорил себе, «Почитайте ее каждый день, почитайте ее». И так получилось, что в следующем сезоне я занял третье место в Соединенных Штатах и одиннадцатое в мире. А затем, два года спустя, я вхожу в состав Олимпийской сборной в Лейк-Плэссиде. Я третий парень в команде из трех человек, в основном турист. У меня нет ни малейшего шанса вмешаться или что-то в этом роде. Так что я здесь просто для того, чтобы хорошо провести время. Меня избрали нести флаг на церемонии открытия и вывести команду на улицу. И я никак не мог понять, почему. А также руководитель нашей команды Майкл Боттичелли обожают Майкла. Он сделал ставку не на то, кто выиграет Олимпийские игры. Дело было не в пункте назначения. Он представил меня в качестве кандидата, основываясь на моем путешествии. И они просто подумали, что мое путешествие было уникальным, и что оно будет очень хорошо представлять эту команду. Таким образом, хоккейная команда выигрывает золотую медаль, а Эрик Хейдин выигрывает все гонки на Олимпийских играх. Я занимаю пятое место. Что на три места лучше, чем я когда-либо мечтал? Скотт Гамильтон, наш разговор с ним будет транслироваться завтра в течение целого часа в ноль утра на канале Fox Nation. Итак, вот вам довольно отталкивающая, но в то же время страшная история. Какой-то очень заразный грибок прорастает по всей территории Соединенных Штатов. Очень высокий уровень смертности от грибка. В чем дело? Где он находится? И что вам следует об этом знать? Следующий доктор Марк Сигелл. Сегодня вечером я хочу поделиться с вами тревожной медицинской историей. По всей видимости, по стране распространяется заразный грибок. Уровень смертности от него, по-видимому, очень высок. Грибок называется кандидорис. За последние годы число случаев заболевания увеличилось более чем втрое. Это похоже на что-то из области фантастики. Представляет ли это угрозу для вас, для всех нас? Доктор Марк Сигел присоединяется к нам, чтобы оценить это. Здравствуйте, доктор. Такер, это пока не представляет для нас угрозы, потому что болезнь распространяется в основном среди людей с ослабленным иммунитетом в больницах и домах, престарелых И даже здоровые люди могут подхватить ее там, но они не заболеют. Однако у него растет лекарственная устойчивость к нему, и если он становится инвазивным, и у вас ослаблен иммунитет, то это приводит к летальному исходу в 30-60% случаев. Это то, о чем действительно стоит беспокоиться, и Центр по контролю и профилактике заболеваний внимательно следит за этим. Что вас защищает? Вы теплокровный человек. Если вы теплокровный, вы можете бороться с грибком, а наша иммунная система борется с грибком. Но давайте посмотрим на муравьев. На самом деле существует нечто, называемое грибком муравьев-зомби хотите верьте, хотите нет, которая превращает муравьев и насекомых в зомби, а затем они нападают друг на друга. Они хладнокровны. У летучих мышей есть болезнь летучих мышей, синдром белого носа, который убивает их толпами. Но то, что защищает нас, защищает нас снова. Это видовой барьер, даже кандидорис не доберется до нас. И знаете, что мы последние из нас? История HBO Max о грибке муравья-зомби. Это не поможет нам. Мне жаль разочаровывать зрителей, но это не поможет нам так, как в том фильме, в том сериале. Однако Национальный консультативный совет по науке предупреждает людей о том, что грибок находится у них на радаре. Вы знаете, что это значит? Это означает, что если вирус попадет в лабораторию и кто-то будет играть с ним в лаборатории, то, повторяю, вполне возможно, что он превратится во что-то, что может распространиться, вызвать мутации и стать пандемией. Это то, что меня больше всего беспокоит Такер. Неужели это играется в лаборатории? Насколько это вероятно? Нет. Возможно ли это? Да. Да. Лаборатории, в которых производится вирус ковид, кажутся мне довольно нерегулируемыми. Совершенно верно. Доктор Марк Сигел, большое вам за это спасибо. Спасибо, Такер. Таким образом, собрание в этой стране существует не для того, чтобы информировать вас, очевидно, а для того, чтобы вести вас в заблуждение от имени людей, находящихся у власти. Поэтому неудивительно, что видеозапись, которую вы сейчас увидите, была скрыта в течение многих лет. Она только что появилась в специальном выпуске телеканала ББС. На ней изображены мэр Вашингтона, округ Колумбии Мюриэл Боузер и Тони Фаучи, которые в 2025 году, в первом году посещают жителей чернокожего района в Вашингтоне, чтобы продвинуть вакцину против ковида. И вы можете сами оценить, насколько хорошо это прошло. Итак, это восьмая палата. Это типичные социальные детерминанты здоровья, при которых они не получают хорошей медицинской помощи. У них высокая степень заражения ВИЧ, высокая степень заражения COVID-19, самый низкий уровень вакцинации. Так что я не собираюсь выстраиваться в очередь на вакцинацию из-за чего-то, что не было ясно с самого начала. А затем вы все сделаете прививку в чудесное время. На создание вакцины уходят годы. Раньше на это уходили годы. Годы. Если это позволит тысячам таких людей, как вы, не пройти вакцинацию, вы позволите этому вирусу продолжать распространяться в этой стране и в этом мире. Значит, это что-то вроде обычного гриппа, верно? Вы сдадите экзамен. Да, определенно. Потому что, когда вы начинаете говорить о том, чтобы платить людям за вакцинацию, когда вы начинаете говорить о том, чтобы стимулировать людей к вакцинации, в этом есть что-то еще? Все в порядке, потому что моя компания направлена на борьбу со страхом. Она направлена на то, чтобы внушить людям страх. Вы все нападаете на людей со страхом. Вот в чем заключается суть этой пандемии. Это так здорово. Жители восьмого отделения, может быть, и бедны, но они не глупы. Обратите внимание, что Тони Фаучи смотрел на них так, словно прогуливался по зоопарку с презрением и небольшим страхом. Поэтому он продолжал получать подобные вопросы от бедных, но не глупых людей из восьмого отделения округа Колумбия. Одна дама спросила Тони Фаучи, предотвратит ли вакцина ее от заражения ковид и это самый простой из всех вопросов вот как ответил фаучи я слышал что это не лечит болезнь и не мешает вам заразиться ею вот и все вероятность того что вы все-таки заразитесь даже если вы вакцинированы очень велика вы даже не почувствуете себя больным такое ощущение что вы даже не знаете что заразились это очень и очень хорошо защищает вас Получается, что дама в майке была намного ближе к цели, чем мистер Тони Фаучи, самый высокооплачиваемый федеральный чиновник в мире. Реймонд Ароя – автор книги «Неожиданный свет» Томаса Алва Эдисона, и мы рады, что он присоединится к нам сегодня вечером. Реймонд, большое спасибо, что пришли. Вы работаете в Вашингтоне. Вы хорошо знакомы с городом. Что вы думаете об этой удивительной, в высшей степени забавной ленте? Во-первых, это фильм «Американские мастера. Такер». Теперь, когда я смотрю американских мастеров, я хочу увидеть Сэмми Дэвиса-младшего, Марту Грэм, но теперь у нас есть Сони Фаучи, может быть мастер обмана, но не американский мастер. Он также, эта команда следовала за ним, Такером в течение 23 месяцев, как будто он Бейонсе. Каждое его движение должно быть запечатлено камерой. Тем не менее, это замечательный документ, свидетельствующий о здравом смысле людей даже в очень бедных общинах. Они говорили то же самое, что мы слышали от эпидемиологов и вирусологов по всей стране с самого начала. В основном это не герметичные вакцины, они не предотвращают заражение или распространение инфекции. А вон тот человек на крыльце, вы должны дать ему подпорку. В какой-то момент он говорит, что вы поощряете это, вы платите нам за то, чтобы мы взяли это, и это вызвало у него брезгливость по этому поводу. В документальном фильме «За спиной Фаучи» есть момент, когда у них есть машина, и на машине написано «Выиграй меня». Так что все, чего стоит выиграть эту машину, это позволить им нанести тебе удар, предложить свою руку. «Извините». Район мистера Роджерса гораздо более дружелюбный, чем район доктора Фаучи. Вы же не хотите, чтобы он постучался в вашу дверь. Это пугает. Интересно то, что я провел свою жизнь в этом городе по диагонали в богатой части города. Правильно. Где ни у кого не возникало никаких вопросов о мотивах действий правительства здесь. Интересно, что в беднейшей, наиболее криминальной части города у всех был своего рода внутренний скептицизм, который оказался вполне обоснованным. Да, послушайте, мы не печеночный монстр, а монстр-бустер, который ищет вас. Вам лучше спрятаться, спрячь детей. Мне нравится, что люди были готовы противостоять ему. Но высокомерие, высокомерие по отношению к этим людям было поразительным со стороны Фаучи. У него уже был документальный фильм Disney+. Теперь мы должны привлечь телеканал ББС к происходящему. Давайте же. Мне это нравится. Все мои соседи, получившие образование в Гарварде, говорят. CNN говорит, что все в порядке, хорошо. У этого парня нет работы. Какой же он? Нет. Я так не думаю. Проявите здравый смысл. Это нас спасет. Реймон Тароэ, большое спасибо.